Ты умница большая и красавица, Душой проста, а сердцем горяча. С любой задачей ловко можешь справиться, Согреешь в доброте своей лучах. Сорокалетие, с точки зрения возраста, Довольно плодотворная пора, Когда еще все хочется и можется, И за плечами опыта гора. Желаю не болеть тебе, не стариться, В душе иметь стабильность и любовь. Добра пускай и радости прибавится, И счастье день несет тебе любой. Ведь в сорок лет жизнь только начинается, Пусть будет она ярче, чем была. Все лучшее пусть в жизни не кончается И бьет родник сердечного тепла.